Прямо сейчас сыграем с тобой в игру, зажимай пальцы на протяжении этого видео и обязательно смотри его до конца, чтобы понять, кем ты являешься по познанием этих фишек из мобильной операционной системы компании Apple. Ult Data лучшая программа, которая поможет восстановить потерянные тобой пароли от социальных сетей и стёртых данных из установленных приложений, таких как WhatsApp, ВКонтакте и другие. Скачивай программу прямо сейчас и однажды она тебе точно пригодится. Не знаю, были у тебя такие ситуации или нет, но у меня довольно часто случается так, что при отправке фото во ВКонтакте, например, в беседу своего класса, мне необходимо приблизить фотографию больше, чем это позволяет сделать ограничение стандартным клиенте. Для того, чтобы приблизить кадр при отправке фото в ВК больше возможного, выбери функцию обрезки снимка, сделай широкий взмах двумя пальцами, как это показано на твоем экране прямо сейчас, затем, приближая кадр до нужного размера, третьим пальцем нажми «Готово». Когда ты играешь какую-либо игру на своем iPhone или просто занят своими делами, а тебе прилетает голосовое сообщение из WhatsApp, то не совсем удобно отвлекаться и слушать все это дело, не выходя из приложения, особенно когда голосовое длится… Минут 5, наверное. Но мало кто задумывался о прослушивании голосовых сообщений из WhatsApp в фоновом режиме. Прямо как музыки. музыке. Включаешь аудиофайл от собеседника и, не выходя из беседы, сворачиваешь приложение в WhatsApp и занимаешься своими делами. Если нужно отмотать или промотать какой-то кусок из голосового сообщения, пользуешься плеером на экране блокировки или из центра управления. Как называется это приложение? То 5 десятое, 10 Раньше мои знакомые присылали мне подобные скриншоты. С кучей стрелок и кружков, однако все намного проще. 3D Touch очень полезен в этом деле. Удерживайте иконку любого приложения и выбираете поделиться. Далее копируем ссылку и отправляем ее кому нужно и куда нужно. WhatsApp снова на повестке дня. Прочитать сообщение без пометки о прочтении предоставляется только пользователям устройств с дисплеями 3D Touch, к сожалению. М да. Если зайти в приложение и слегка надавить на диалог с любым контактом, у вас появится переписка в свернутом, назовем это так, виде. Вы увидите, о чем вам написали, но человек на другом конце провода не сможет понять, что вы прочли его сообщение. Чтобы ты одел наушники, а тебя вдруг не контузил от уровня громкости, заходишь в настройки музыка и ставишь галочку напротив параметра коррекция громкости. Теперь твой iPhone сможет сам регулировать громкость музыки и делать ее максимально благоприятной при воспроизведении твоих любимых. Треков. Довольно часто получается так, что уведомления из различных приложений могут отвлекать тебя от прослушивания музыки или просмотра видео. Звучание заглушается на пару секунд, но этого вполне достаточно, чтобы поднять уровень твоей ну, вот раздражительности, чтобы никакой лишний писк не отвлекал тебя от прослушивания твоих любимых треков. Достаточно перевести шторку громкости на устройстве в беззвучный режим. Теперь посмотри, кто ты есть на самом деле по таблице рейтинга знания iOS фишек. Пиши в комментариях, как тебе подобный формат от видео, если понравился, будем делать такие ролики чаще. Подписывайся на канал и оставайся с лучшим контентом об iPhone, фишках iOS и компании Apple. До скорого, пока!